Вас приветствует производитель аэролодка развитров. Представляем вашему вниманию новую расцветку ПВХ под камыш. На видео аэролодка РВ7 инша 7-метровая широкая лодка шириной 2,5 метра.